Через газ правосудия в виде. Добрый день. Я за начальник урочи по организованной преступности, начальник по на борьбе с противодействием на наркотиков. За 7 месяцев раскрыто 772 преступления с аналогичным периодом прошлым годом. Момент возбуждения уголовных дел 274 грамма наркотических, 50 кг, 15 кг. Нет, нет, сейчас нет. Фида, килограмм этого вещества. Ну там 200 граммов фида, сотрудники. Ну да, су... Ну, да, как бы у нас редко оно уже отошло. Вы своим доводом готовы еще дополнить? Да, объяснение. Пожалуйста. Постановление и по данным обращения. Ни, ни одного уведомления о продлении сроков рассмотрения заявитель не получал. В связи с незаконным удержанием заявителя в течение как месяцев и в связи с принужденным путешествием из-за захвата квартиры заявителя сотрудниками полиции, ему так и не удалось... Только в Средственном комитете города Суркут находится три тома обращения от заявителя, шесть томов я, я вот настоятельно хочу зачитать нарушенные права, химия, права земной, тоже из химия, да, вы, и, сучай. Сучай. Положение статьи 45-52 Конституция гарантирует право каждого на судебную защиту, прав, и право потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью на доступ к правосудию. Вы к правосудию сказали? Право, а? право, судьи, знаете, да, такой В предоставленном случае из-за бездействия административного ответчика рассматривающего обращение заявителя нарушены права административного лица на получение в установленном законом сроке мотивированного решения. Копия. Не все а документы по образованию, хотите способности, вы слышали все пункты? Согласно законодательству. Что вы смеетесь? Да не смешно, не Законодательство? Все, все по закону. В каком законодательстве? Я вам то, что все нормы зачитал. Вы слышали Нет. В Да глобальном. вы их просите признать такие действия незаконными? Вы просите, к сожалению, другие действия по незаконными. Все, все по закону. В каком законодательстве? Я скажу то, что вы говорите, что это правильно. Ну, вот я также говорю, замечательно. <с»>? У вас есть нет доказательства, вы говорите о том, чего у вас нет. Hello. И пытаетесь со э, своей головы больной на здоровую, да? Вот, э, вы сейчас э -э в чем меня оскорбляете? Вы назвали, что мне сказали, что у меня больная голова? Эта... Я не назвала голова больная. И... Правильно? Это такая поговорка русская языка. Ко мне это относится? А, я еще раз говорю, это поговорка русская я, еще возле... его, я не отвечаю на ваши вопросы. Я еще раз говорю вам, что а, поступило обращение. Вы что от меня происходит? Я вам сказала, нам это обращение поступило когда-то в прокуратуру округа. Я говорю вам о том, вы дайте доказательства того, что вы нам в прокуратуру города ее отправили. Вы говорите, у меня нет доказательств. А чего вы тогда от меня хотите, что я должна, где я ее возьму, ваше обращение, ваше жалобу, поступившую до того, как она получилась в прокуратуру? Она же участвовала в заседании, когда меня вот, это, вот, прям в психушке судили, пытались посадить меня в психушке. Она выступала в стороне а прокуратуры. Понятно, как у какой у нее диплом, а какая нее Диплом не предоставила. Правку о дееспособности не предоставили. И что, он за вредность даже доплачет? А да? Выходит, мы все вредные тут, да? Все, все по закону. Какой законодательство? Я вам то, что все нормы зачитал. Вы слушаете меня? Какой Каком за